Помните про эффективную работу. Мы сегодня про это много говорили. И это то, что отличает обычного риэлтора от э, того, который делает, ну, делает много сделок и чувствует себя счастливым. Эффективность. Вопрос в эффективности. Насколько вы эффективно делаете свою работу. И это опять же, эффективность не зависит от того, насколько вы производительны. То есть, насколько вы можете там сильно работать. Нет. Все зависит от того, какую систему вы для этого используете. Потому что можно э, в горку ехать на велосипеде. Можно ехать на машине, можно на болиде, и еще как-нибудь, да? Вы при этом тот же самый человек. А вот система разная, и скорость достижения цели разная, и уровень вложения усилий разный. Вот что разное. То есть тот результат, который вы сейчас имеете, ну, очень косвенно связан с тем, э, ну, там, кто-то... Я вот не такой, я не могу так продавать, как мой коллега Вася, который фигачит по 10 дела каждый месяц. Да вы такой, просто Вася знает что-то, чего не знаете, вот и все. Дело не в ваших навыках, не в том, какой вы от рождения, а в том, что вы приобрели, какие вы имеете инструменты и как вы их используете. Вот это сильнее влияет на результат, чем те данные, которые вам дали там мама с папой в прирождении. Это гораздо важнее, и это на самом деле очень ценно, потому что это приобретаемо. Есть вещи, которые нельзя приобрести, да? Если не удался ростом, то извините, тебя уже не вытянуть. Ну, вот здесь не так. Здесь, к счастью, все приобретаемо, и даже если ты... Как говорит Даша, научить продавать можно даже обезьяны с гранатой. Конечно же, вы здесь все гораздо умнее, чем обезьяна с гранатой. Это просто пример, как, что любой человек с инструментарием может делать результат отличный от большинства даже уже опытных ребят. И мы это увидели, да, когда сегодня показывали отзыв Елены из Москвы. 6 сделок в Москве в месяц стабильно, 3 месяца подряд, 5-6 сделок новичок, не разу не продавший недвижимость, в первый месяц вообще работаешь на другой работе, это вот подтверждение того, что инструмент Али решает не навыки человека, не опыт человека, а как он быстро и качественно использует инструменты, Потому, поскольку если дать экскаватор но ты при этом этим экскаватором не умеешь управлять, ну как бы тоже эффективность будет так себе, мы еще учим управлять этой системой, это важно, и пользоваться ей,